с вами как всегда Сергей Егора, а это паркурчик на фрикравлерах. Вот. Давно не было видосов, Нашлись вре нашлось время. Всем привет, мы продолжаем наши гоночки. Покатульки. Покатульки, но... Ну, блин. А что ты так дерзко леди что я... А у меня передачу не передал. О! э. Не пошло. Нормально. А как там? А как? Тут похода на Ипалово. Думаешь? Но Ты видел где человек находится? Смотри, человек вообще на том здании находится. Ну, туда типа спиралька идет. Вот, ну справа там, да? В А, нет. Так ты до спиральки видел сколько допрыгнуть там нужно? Ну, там близко. А, короче, с краю тут нету бустера. Какого края бустера? Где ты нашел? А что тебе нет? А, все, Я понял. в конце этой херни бустер. Я его первый раз, когда проехал, вообще даже не заметил, что там бустер Не, меня зашпульнуло прям так, вообще нормально. Вот тут есть бустер. А может я? Не может я. А кстати, а если ехать, короче, по этой половине, а потом по бустеру вырулить на чек. Ой. У меня в этот раз не получится. А жопа, жопой навряд ли там допрыгнуть. О. Но я так и сделал, как ты сказал. Мои методы. Но на бустер в конце. Залетаешь? Да, взял что. А ты тоже взял? Но. А ты вниз упал что ли? Да, я перелетел. Ого. Головака, работает. Блин, тут Я вижу. Тихо, ты. Нормальная. Вывалился. А, я в дырке застрял. Нет? Ты куда ты стой Нет, нет, нет, по спирали уже катался нет, нет, там нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, ты, давай, так на спираль пейдел. говоришь да на, спираль. Да, на спираль аккуратно там ближе к левому краю держи если короче остановиться перед бустаками есть тварик такой может попробовать остановился ну они так шпуляют ну давай давай давай конечно <связь> да да да да да да, да. Ага, конечно. Так, левее. Да блин, я опять так, блин. Отвалился. Я я в прошлый раз тоже заспирали отвалился. Так, блин, а как тут полевее немножко взяться? А, да блин, нет. Не я просто, блин, я даже не могу понять, как там. Там что-то за затормозить, блин. Да, затормозить -за еще на самой платформе на этой большой. ногу. Вот, о, все, я засеялся, я смог. Короче, я только-только взял бустер и сразу по тормозам. Да. А, фига. Мушелчик. Да, да, все взял. Нормально. И вообще, что ты тут лоханишь, я хз. А вот со спиралькой наверх уже проблема. Она как-то не очень хочет ехать. Понячай. Чего говоришь, прям перед бустерами оттормозиться? Ну, типа, да, сервис там, а потом, как только возьмешь бустер и сразу тормози, ну, по тормозам. И ручник и обычный, и он, короче, я засеялся там внизу на платформочке. Ты че так разоб... Я вообще не в ту сторону. Ты тормози, ты типа остановись там, а потом Я начал панул. Сейчас попробуем еще раз. Так, окей, я смог заехать на спираль. И взял чек. Там дальше уже трансформашка А, нормально. Дальше у нас что там? Отсюда не видно, но возможно... Нет, там тачку сломаем. А это что за перепады такие интересные? что ты там. Да тут... А, Тролль! Это тролль. В смысле? Да там, блин, такая... Типа горочка. И на самом кончике бустер. Нет. Такая камера. А, а что? Тут везде, короче, бустер так, нормально, нормально. А тут есть бустеры? А, нет, там вот да нет. Моток? Да. ща, а так, а там засейвится надо. Контейнер. Вс ⁇ взял чек. Оба. Че, я, в принципе, тебя могу только подождать. Ну, хотя он там, по-моему, заранее бьет чек. Но. А, нормально. Ну погнались следовать, что тут дальше. Поехали. А, ну, здесь просто прямой, ничего такого. Ну. А дальше? А ты не говоришь, что гладить? А ты не умеешь, да? Ну сейчас попробуем. Но там <связь> по-любому КТРЛ просто зажать, да Ну и там полетели. сначала КТРЛ потом и шифтом, короче, подкидывать. Короче, не держать а сразу две, поэтому лучше нам падом пользоваться но я не уверен, что здесь гладить. так а куда там дальше? может просто, блин, поехать надо чекпоинт, он Где он мне чекпоинт показывает, там что-то а, так он внизу, нет ну он... ща попробуем так просто блин, не, я не могу загладить даже ладно, погнали так по дороге Сейчас, может, найдём там телепорт, следующий, что не, не телепорт, это трансформашка блин, я пока не... Нет, что-то я вот я далеко поехал А он наверху показывает, слышишь? Блин, ты не говоришь, что гладит реально? А, я вижу там какую-то платформу Да, там платформу вижу И вроде он даже с земли А, это нет, не земля, земли, а там на трансформашку Там на воде что-то? А, не, он там на дороге полагает Да, да, всё нормально, там бассейн, ой бассейн, прудик такой в парке Всё, взял, да, все взял А я что вообще не в ту сторону куда поехал Тут вообще какие-то колеса, где. и что туда. Какие колеса? Бревна, какие-то колеса в земле. Но мы сюда еще поедем, где я нахожусь. У нас там следующая тачка. Так, тут, короче, надо на жордочку приземлиться, и там ворота. Ну, почти. жордочку, что там? А, все, вижу. Там, типа, да, с краю а вот трафик пропал, у меня машина тут ехала, а потом он. Да pix. это нормально. Пик. А. Ты шо? Всадился Пром в это? <соцелуйся> <марат. соцелуйся> не <соцелуйся> может. О! О! Дебил меня скинула. Я первый раз залетел. Попытку завослил. О, настоялся. Меня там скинула, блин. Нафигули. <соцелуйся> вот, да. <соцелуйся> именно там меня и скинуло. Только я не знаю, зачем ты улетел сам. Да я что-то как-то переусердствовал, бальца что. Шоу. Так, блин, сюда, наверное, надо бахса порубить. Главное, чтобы она не баганула, блин, какая-то фигня любит. Все нормально. Даем, паразиты. Что-то не хотели, даем. Так, бутылоков нету, нет. И дебризичек. О, Рухали. тут Сенткин дают. Все, это на дорогу. А ты взял зачем? Да, да. Не, вот здесь. Сейчас взял. Я а. так прямо вот это вот ест. А, ну да. Блин. Хи. ну. Но... Ну, зашевелился. Жукан. А, блин, сходят а? деревья, нихуя. Карма. Я не люблю такие машины. Да не, ну нормально. Они просто еще не прокачаны. Так. Блин, паркур по крыше уже норм. тихо. А меня не... Не могу. Вот из моей. Так, она я надеюсь, меня не сильно будут Ой, это за сервис Нормально. Нормально прям так. Давай, давай, давай. давай, давай. А, вот. Так, я надеюсь, эти не будут особо сильно пинаться. Будут, но не сильно. Все, и Я там перепрыгнуть нужно, слышь? На где именно? А, на эту, на белую крышу. Да, там это вот, нормально. Все, норм. нормально. Что дальше там на повестке дня? Ну а сейчас вон видишь туда вот куда я тебе говорил, видишь там колеса? Да. А там мать всякие. Я поехал, блядь, я дебил. А тут с моей, с какой-то стороны короче рампа. Я вижу Это? красную рампу. Только блин я что то немножко не в тот поворот поехал. Дурак. Че застрял там выезда что ли не было? Да, там в соседнем повороте был выезд. Проще было здесь, чтобы там погнал по колесам. Дратьсяти, <м pod> <мех> до <Дат>, свидания. <мех> Надеюсь без бустеров. Ну да, без бустеров. Так, шлифамить малячку. О. и Да блин, камера это где? О. Нормасик. Слышу, тут. Че там? Ну чистой воды. Смысл. Я уже тебя взял? А что ты жопа С той стороны не проехать было, меня какая-то прозрачная херня не пускала. Не знаю. Я застрял и в итоге не мог заехать от не я вот на эту сейчас не могу заехать. Изи. Че дальше? Easy. Прямо наверх? Наверное, я не знаю. А, ну человек сверху показывает. знаешь, наверх. Да, он в целом дорогой. Давай, шевели из п***а. Кине, это пельмешек. Пельмешек. Пельмяшек. пельмяшек. Хера, я там ты да. даже пакет раздаешь. На я этого. у да -да -да -да -да -да. тебя тоже занесло? Но. Да меня подощило, я поворачиваю в бок, а ей пофиг, что я поворачиваю. Мне кажется, ты сейчас отвалишься. Не, я не отвалюсь. А вот я сейчас отвалюсь. А вот ты отвалюсь. <зв> <зв> <зв> <зв> Я-то умею по этой фигне есть. Да я думал поверху меня спокойно скинет, но не а -а -а. что ни хрена. Не, надо по диагоналочке завалиться. Что там дальше на этой фигне? тут Ну и шоти там. А, 4 человека, ой, 4, 6. Ту -ту -ту -ту -ту. Ой, там же где-то въезд есть, да? А не uh, yeah. А вот и въезд. Okay. Там нужно на эту фигню, только она что-то не долетела. А вот долетел? Ах ты да, Не, я мне просто разгон пришлось брать, но mm -hmm. я все равно не долетел что ты там делаешь? Я человек брал. А, ты его не брал что ли? Нет. Я не долетел до этой фигни. А, ты объезжал что ли? Ну мне пришлось, да, вокруг там обижать Тут смотри, видишь, справа что-то, туда, похоже, заезжать. Ну да. А, там, короче, было написано, что вот эту тачку дают. Она, короче, она прыгает. И у нее этот турбина, короче. На я прыгать. На Е прыгать, а на X, по-моему, турбина. Потому сож... что... Не, она просто это а не того. Да я, <реку> я проверю, как убегает. это все работает. Я понял. Только, блин, странно, конечно, что она не допрыгивает. Смотри, как это все делается. Нифига. Окей. Ну, только. Мне кажется, надо будет турбину юзать, да, да. Только, блин. Что-то наподобие. где вообще чек то Не, просто мне кажется, надо, короче, подпрыгнуть, вертикально встать и турбину заюзать. А чек на самый, ага, я тебя понял. Так вот так вот, да? О, я перелетел! Ну я перелетел, я не взял. Так, дубль 2 надо в него только прицелить. О, я взял. Ах ты жук! А я, а я, а я, да. а я, нет. Нет. Я думал я сейчас на платформе засевлюсь, но что-то не пошло. А я эту платформу просто днищем проехал, меня перекрутило. Вот, я ой, закру... я забыл прицелиться. Mm. Ну мне кажется здесь надо было по этим платформам прыгать. Но кого это интересует? Да как по ним прыгать -то? А я вот хрен знает. Че, взял? Что, все, да, понизу взял. и Что там дальше? Дорога. брат А там куды? Тут опять куда-то прыгнуть. А ты чего, Ареш? А там я на крышу или перепрыгнуть? А там на крышу забыл. А вон слышу. А видишь. да, вижу, вижу, да, вход. Там диэкт. Здрасьте! Да, а можно Пар... мне так не застревать Сейчас я это толкнул Да я сам толкну. Кого хочешь? <гв> <кров> Азиба. Блин, здесь Парк. тоже наверное надо было прыгнуть. Да, подвинься Она просто... Она прыгает просто вперед. А что, давай. делаю? А что на не ⁇ Вот ты ж. Мышь. Вот это было. А я что-то застрял как-то немножко. Ну-ка, если я тебе турбину так махну. Я... Т. Можно Это меня как-то. Я думал, я так запрыгну. Ты, где же, ты где же голову раздавишь. Ты, ты, ты, ты чё Ты ч багуешь? Я мята. Меня, меня там нету. Ты только что по мне ездил. Ч? Ты чё у то... меня по мне ездил, ты чё мне полностью короче... тачку покоцал. Ч-то жесткие какие-то расинхроны. Ты у меня, короче, вот в этом углу. Ай. Чё, нет, смотри, вот в этом углу, вот который вот. Вот. Вот в этом. Вот в uh -huh. вот видишь, куда я факт показывал. Куда там застрял, висел в воздухе, потом до меня приземлился. Нет, ну там я висел в воздухе, ну типа я потом, не это а ничего, не никуда. <сёк> Иди, пока там трендел, финиш на первой позиции. Бум! <сёк> <сёк> <сёк> ну, ребят, Добрый спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки. Вот. Колокольчики удачи, можно всем подергать. Пока, да? <сёк> всем удачи, всем пока,